Клиника «Дунай» предлагает вам стоматологическое лечение с лазером «Доктор Смайл». Область применения этого устройства очень велика. Лечение зубов, десен, имплантация зубов, любые виды хирургических операций на мягких тканях. Лазерная дезинфекция корневых каналов перед пломбированием улучшает качество лечения зубов. Вмешательства, проводимые с помощью лазера, отличаются отсутствием кровотечения и низкой травматичностью. Поразительных результатов достигают специалисты нашей клиники, используя лазер «Доктор Смайл» для процедуры отбеливания эмали. Весь процесс заключается в том, что на поверхность зубов наносится специальный гель, который активизируется под воздействием лазера и улучшает их цвет, делая значительно светлее. При этом в процессе отбеливания отсутствует механическая обработка и исключено воздействие на эмаль зуба. Инновации помогают нам лучше делать свою работу для вас. Приходите в клинику Дунай на улице Тамбасова.